первая моя песня, она как раз таки весенняя и радостная, потому что весной пускаюсь в путешествие, еду не куда-нибудь, а в Москву. И вот в связи с этим песня, которая называется «Весенняя Москва». Когда уйдут все горести, Когда утихнут почести, И загалдят неистово смешные соловьи, За индивевших лужицах вдруг заиграют. Поверху веселые и быстрые весенние ручки я оторвусь от жизни той, которой был привязан так, что скованы движения и сердцу, и уму, И вопреки всем принципам нелепым и неправильным. Уеду из Рязани, чтобы навестить Москву Пройдусь по шумным улицам И стану в нетерпении Смотреть, как пробуждается Весь город в синеве где на аллеях либо выгнут солнце, разыграется И теплоход стремительный промчится по реке И будет он доверчивый, стеснительный, И, и наивный Как прелестная невеста под венцом и примиряя радостное весенние одежды Он так приятно манит весь красивый невесом. И где-то на Вернадского. А может в Александровском я выйду из подземки, чтобы увидеть чудеса, как люди улыбаются и как природе тянутся, как радугаю красит город ранняя весна. Когда-нибудь все может быть, я вновь вернусь из прошлого. Я так надолго застревал, стремясь забыть о нем. И в городе обыденном увижу лишь хорошее, И вспомню все нелепое, чтоб позабыть о том. И вот уже по городу иду походкой легкой, И в голове рождаются красивые слова. Рядышком тихонечко идет со мною под руку Смущенно улыбается весенняя Москва И подпивая сердцу так Спешу вперед за мыслями и будто одурманена шальная голова И за руку, ведя меня, приводит ближе к истине Собою, примеряя вновь весенняя Москва Спасибо. Нормально гитару слышно? <звук> угу. ну, нет, не слышно. То есть из мониторов чисто, вот я просто не, не оценил. <звук> <звук> ну, хорошо. <звук> ну, теперь к примерам. <звук> Пока я тоже, как и многие, наверное, болел коронавирусом. Переболел довольно легко, но ну, просто сидел дома в полном одиночестве. И в какой-то момент вспомнил, что когда-то, три года назад, я писал одну песню. Не дописал ее, потому что мне показалось, что то вообще не получается. И вроде и текст какой-то дурацкий, и с музыкой что-то не получается. И я забросил это дело. А тут вот, в прошлом году как раз сидел, вспомнил, нашел этот текст и думаю, да, я полностью изменю музыку. Изменил И вдруг все у меня лег лег легко легло, и тексты, дописалось все, что ну, должно было дописаться. И получилась эта песня замечательная, мне даже самому нравится в итоге, что получилось. Но поскольку концерта в длительное время не было, я не имел возможности ее вынести на публику. И только вот в 2021 году пару-тройку раз на концертах сыграл. Ну и вот и сегодня тоже хочу вам ее показать. Песня называется «Скомарошина». стране гуляет ветер Между из, между церквей Точно в саванны одетых Меж угрюмых и больных Прокаженных и презренных Меж здоровых до да живых Радостных и загорелых По уголькам бродит тихо Месяц малый ходит по местам пожара Словно ищет пастуха Суета не спрячет глаз Все равно уж больно тускло Да и что теперь о нас Мерить жизнь рубахой узкой Отпустила б ты меня Горькой клятвой поцелуя Что ж молчишь с исходом дня Может, сам уже уйду я след за ветром буйным, злым Или тихим, незаметным Там, где солнце прячет дым За завесой черной едкой А так и пел бы, нету ужил. По большим и малым весем шел по свету песни сложил, Да кресту поклон отвесил, Благодарная ничья, у дороги скачет лихо, колокольчиком тряся, Пробежалось, стало тихо. Все не складно, да не блад, да и вроде не с руки нам рядом стать Калашный ряд, с несуразным разным своим рылом. Десять дюжин доброты, заверни, не поскупися, Медным громом оглуши, белым светом насладися. А нам и правды не сыскать, от тоски не удавиться, Вслед за облаком опять в новый путь свой торопиться. Где родимый наш порог? забыли, да не вспомнишь Сто чудес да сто дорог Сотни радуг у околиц Месяц в небе свете, не бегут, идут года, по стране гуляет ветер. Спасибо. Первый раз эта песня прозвучала в городе Армавире, когда я был там на гастролях. Ну, у них есть такой замечательный персонаж, очень оригинальный. Товарищи пишут очень хорошие стихи, и у себя он называется Комарох. Я не знал этого, он пришел на концерт уже после, и когда я объявил <смех>, вот, песню «Скомарошина» в зале так «Ура!», <смех> вот, потом уже выяснилось, мы познакомились, и я понял, что для премьеры песни это был очень хороший знак такой. Вот Следующая песня – это уже вот совсем премьера, потому что нигде она не игралась, это будет первое исполнение, так что эксклюзив. А, несмотря на то, что вот Пасха – это такой веселый, радостный весенний праздник, Песня тоже получилась светлая, но она про зиму. И когда я ее написал, она довольно быстро мне написалась, кстати, я так ее охарактеризовал, как ну такая бытовуха, как бы типичная. То есть все вот как в жизни происходит. Но почему-то я понял, что какая-то в этом тоже есть красота. Песни белой зимы. Как этот город все же прекрасен, В белых объятиях укрыла его метель. Время пришло, нужно нам торопиться, не подскользнуться, не оступиться, пора вылезать, но как хороша постель, песни белой зимы. Ихрях снежной тюрьмы сочиняем друг другу мы, Песни белой зимы в ожидании весны дарят нам наши вещи и сны. Нешно вырвавшись, вскоре я набираю Твой номер в смартфоне, бежит разговор Минуты сменяют час Ладно, звони, до скорой встречи Нужно еще пережить этот вечер Время спешит и подгоняет нас Песни белой зимы в снежной тюрьмы Сочиняем друг другу мы Песни белой зимы в ожидании весны Дарят нам наши вещи и сны. Вечер пришел и пора возвращаться Сверюсь по картам, как добираться Все десять баллов, норма для этих широт Улицы прочь, да кому я здесь нужен? Вот уже дома разговоры и ужин День превращается в новый смешной анекдот Песни белой зимы Вихрях снежной тюрьмы сочиняем друг другу мы, песни белой зимы, В ожидании весны, дарят нам наши вещи и сны, Песни белой зимы, вихрях тюрьмы Нежной тюрьмы Сочиняем Друг другу Мы Песни Белой зины В ожидании Весны Дарят нам Наши вещи И сны Спасибо. Как я говорю, хотя по стилю это вроде бы попрок такой, но если кто-то здесь обнаружил такой небольшой реверанс в сторону Башлачева, а он здесь есть, тот молодец. Да. Так, ну из джентльменского так называемого моего набора несколько песен. Так уж плохо, так или иначе Кто-то засмеется, кто-то не заплачет Значит, будь что будет, ну а будет солнце, постучится поутру Лучиком в конце, лучиком в оконце Все не так уж плохо, так или иначе. Если засмеешься. Ты не заплачешь, отвори калитку, сядем у дороги, пусть проходят мимо нас беды до да тревоги, беды до да тревоги. Так или иначе Мы с тобой смеемся Мы с тобой не плачем Дальше будет лучше Еще чудесней И пою я подпевая собственной же песне, собственной же песне, что все не так уж плохо, так или иначе, все не так уж плохо, все. Спасибо. Так. Ну, еще парочку, наверное, да? Песня о том, куда нам всем нужно стремиться, к чему, к свету, естественно, к свету. Она называется «Пути дороги». Бросыпь меди, по карманам звон, Звончество на колоколе, стон, да с далее круч все бурегром гром, недолго до греха Петушины, крик и чепуха С головой стали потрохать Теперь и супу варить, да до суда недалеко Столпы горят смолою дикой Да полыхает белый свет на трех дурных и спросу нет, стучат копыта, Курсы заката на рассвет. Мало лишних слов, да не соврать, Суммы с дивных снов не одолеть, Да не незачем играть, А если так, то незачем и петь. Буря смяла крылья за спиной. Слышны крики «Погоди, постой!» Не стройный воет хор В горят глаза Когда умолтнет волчье племя Тихонько, словно в полусне Вновь на коня, вновь на седло до ногу в тремя И будь от осени к весне Подусы до стремена, вставай, Громче грома песню забивай, Да крепче, крепких путник месту пусть скажи до да вас смешай. Шапку снег и голову долой, Чище всех метелями умой свой синий ясный взор, Зарю его направь, Нам править балы, правду верить. Кому и подлость не к лицу, строгою вряд струною Влад, жизнь верой мерить Дорогой к сыну и к отцу Спасибо, Ну и песня, которую я в конце. Всегда свое выступление люблю петь До встречи! Зачарованных странных идей Все дальше от тени навстречу огням Я вновь иду по талой воде По новой весне, по солнечным дням И ветер зовет меня за собой Он говорит мне не отставай А я все кричу ему постой Спой мне еще про тот радужный край там, где нас смеется с небес Там, где ручьи в переливах звенят Там, где чарующий сказочный лес Приветливо встретит, укроет тебя И я поспешу туда за тобой До встречи До встречи Я вспоминаю прожитые сны, но забываю о чем же в них пел, сколько же было среди пустоты, светлых мелодий и радостных тем, В душу как в зеркало падает луч, Ведь от того и смешно зеркалам, Что отражение в них ⁇ это ключ к нашему миру и к нашим мечтам. И побежит, замыкая круги Солнечный зайчик, слиясь и шутя А ты все кричишь, ему следом беги И улыбаешься, словно дитя И убегая, он крикнет тебе До встречи До встречи Если однажды тебе повезет Ты обнаружишь тот сказочный мир Там, где весна красотою цветет И где любовью пронизанный пир Робко осилив себя самого Сделаешь шаг в него точно в Эдем Взглядом несмелым окинешь его И вдруг поймешь, что тот мир был в тебе Я там гулял изумленный и смущен Я бил его, словно горный родник И мне хотелось еще и еще Вновь испытать этот радостный миг, и, уходя я ему, говорю, до встречи, до встречи, до встречи! До встречи, до встречи, до встречи! спасибо!